Опа, я чё? нахуй! в рот! Ой, блять! я не могу меня. Ай! Блять, да конец! Это. О! Я уебу, сейчас дурак тебе в лицо, блядь! Куда ты? А ты за куда сам-то, блядь? Ай, блядь, А я был этого готов! Окей. на месте? Yeah. Ты кто такой, блядь? <laughs> ты ты кто еще?